Такого еще не было. Супер акция от Каспийской Гавани. Дарим 30% скидку. Встречайте Новый год в новой квартире Каспийская Гавань. Теперь до мечты. Один звонок. 8928-676-0505.